Умер Валентин Гафт. Об этом 12 декабря сообщила его супруга Ольга Остраумова. Легенда экрана мирно ушел из жизни, находясь рядом с семьей. Он не справился с последствиями недавно перенесенного инсульта. 2020 год продолжает испытывать нас колоссальным количеством потерь. 12 декабря стало известно, что ушел из жизни народный артист России, актер, режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт. Минувшей осенью артисту исполнилось 85 лет. Актер скончался утром, и его третья супруга Ольга Астраумова, жившая с Гафтом в браке с 1996 года, сообщила всем эту печальную новость. В прошлом году Валентин Иосифович был экстренно госпитализирован с инсультом. По сути, последствия этого удара и стали причиной его смерти. Это последствия инсульта, последствия и все прочее, кратко пояснила Ольга Астраумова. Последние мгновения своей жизни Валентин Иосифович провел рядом с семьей. Он скончался именно дома, а не в больничной обстановке. Уже известно, что прощание с великим артистом состоится 15 декабря, в столичном театре «Современник», где он прослужил больше 40 лет, вплоть до середины 2010-х годов, когда начал испытывать проблемы с самочувствием. Наравне с этим Валентин Иосифович до 2016-го активно снимался в кино. На его счету более старолей ролей в фильмах и самые известные, оставшиеся в сердцах зрителей, это гараж, о бедном гусаре замолвите слово, 17 мгновений весны, здравствуйте, я ваша тетя. Чародеи, и многие другие.